Mm-hmm. Кто это сделал? Стой! Женя! Женя, а ты сейчас нафигеешь, что я принесла Сейчас покажу Жень О, пазл шутишь надо мной? Если да, то я тебя раскусила. Можешь выходить. Куда он делся? Куда ты делся? Спасти. Кого спасти? Ничего непонятно. Это ты? Женя, выходи! А то я сейчас обижусь! Что за чудеса? Где я? Соня? Неужели это ты? Ну а кто еще? Мальчик с пакетом на голове. Ты про Из маленьких кошмаров? Не только. Тебя тоже видел, но у тебя на голове был пакет. Странно. Может мы попали в какой-то параллельный мир? Но каким образом? Не знаю, я помню, как я прикоснусь к телевизору. Там были какие-то помехи. Как в старых телевизорах. Белый шум. Это точно так же, как в игре. Тогда, если мы в игре, может, чтобы вернуться, надо снова прикоснуться к телевизору? Ты не находил пульт или еще что-то? Нет, но... Хотя... Вот. Записка. А, я точно такое же нашла. Может еще поищи. Да, давай. Тогда я поищу здесь, а ты иди в ту комнату. Ну уж нет, я туда не пойду. Хорошо, тогда я пойду в ту комнату, а ты поищи здесь. Хорошо. хочешь украсть короче или ты отдашь ему артефакты или это сделаю я Это заклинание! Соня, Соня! Там тонкий человек! Женя, я поняла. Это пазлово заклинание. Одна половина в книге, а другая на листках. Но даже если мы узнаем в последовании, заклинание не сработает. Нужен артефакт из реального мира. Этот подойдет? Да! Отлично! Давай скорее! Женя, сзади! Что? Соня, где заклинание? Вот, спасти нас сможет артефакт Свой мир заложников обратно вороти Соня, почему не получилось? Я не знаю Стоп, у меня есть еще одна записка факт волшебный сможет нас спасти свой мир заложников обратно вороти